Приветствуем с вами Атпай, и сегодня мы будем играть в Apex Legends, сразу же нажимаем на дальше говорим. Вот, будем теперь играть в Apex периодически, надеюсь, да, и надеюсь вам это понравится, вообще как бы без разницы, ну да. Вот, и мы сейчас будем ждать, и надеюсь мы займем за эту серию чемпионом, станем Apex, да. Вот, у меня всего лишь 12-й, этот ран... Ну, и так давно играю, плюс давно не разминался. Не помню, как играть. Вообще все, да. И все будет очень неприятно и очень плохо. Потому что если все будет очень плохо, все будет очень плохо. Вот, у нас как раз таки уже идет начало. Я уже я не заметил, как у нас шла загрузка. Ну, вот. Возьмем, допустим. Откуда мы ну, возьмем допустим. Ну так, тупо если будет громко, я потише сделаю на монтаже. А сейчас я сам должен покруче говорить, но <смех> <смех> мне че-то. Все плохо как-то. Вот у нас есть скрипт, у нас есть подфлайдер, у нас есть банхалор, это я. Блин, мне что там плохо стало, есть что, я тоже буду тихий, я себя подкручу сам. Э -э -э -э да. У нас подфлайдер с 90 киллами а у чемпиона 28 килл... ну круто и это странно довольно верно. ну к нам то какая разница вот главное чтобы не я был выпускающим, я никогда не будет выпускаяч чтобы чтобы где а вот тут вижу да да -мо, кто он выпустил? А о, он? Он летает, наверное, умеет просто. Справа музыка музыку в правом, в правом в нижнем углу. А я правом верхнем уже тут говорю. Так мы пошли долетели. За нами рядом слева точно сюда падают враги. Это очень неприятно, потому что я вот сюда вот полечу папы. Так вот сюда я присаживаюсь. Вот они еще не долетели, а я уже долетел. Потому что я летел один, а я не больше было, чем один. Так что у меня ведомый, я ведомый ведомый. Не, А мы там. Я хочу как раз куда приземлиться на эту вышку. Так у нас тут. У нас у всех корпус на счеты третьего уровня. Почему не четвертого? <laughs> было бы лучше. Просто приятнее будет. Так, но это мы возьмем. Мне бы, конечно, на самом деле лучше было бы круто оружие. Вот, потому что у меня лишь ведомый. У меня шлем второго уровня уже есть. А, ячейки. О, флатлайт, это хоть что-то. Нокаут щит возьмем. Здесь ранец. И энерговинтовку. Да. Все нормально. Я там все пометил, что кому-нибудь может, в принципе, пригодиться. На это мои полномочия. Все. Возьмем разведчика, я думаю. Места ведомого. А у меня нет запасных припасов. Отдайте а мне моего ведомого. Отдайте а мне моего ведомого. И вот, Все у меня есть. У меня все круто. А, да. Вс, я вспомню, что мне тут делать надо в этой э, игре. Пока начало у нас не супер зашибись. Интересно. Пока что все скучновато. Я предлагаю. Паять. Блин. И то, что тут враги, меня на данный момент не интересует. Я ж выжил, надеюсь. Беги. Красава сделана. Еман, конечно. Я сейчас... А вот, я думаю, что у меня нет на этих ячейк -щита. Но у меня не есть это. Нет, где? Нашли его? Нету. Так, вырубил рака. Блин, я что-то не упал. Чуть-то неприятно мне. Презаряжаюсь. Так, у меня от содействие там появилось какое-то. Я сейчас все свечи китого. По северу. Ситы заряжу, я готова. То же самое. Так, возьми мне Это возьмем. Это возьму. Это пометь. Лишь ты. Возьму тяжелые припасы. Вечный тяжелый магазин. Еще один вечный голограф. И все. А еще есть ведома. Так, возьму. Так, хэмок возьмем, наверное, да? Вместо видома это. Не уверен. Так, блин. Как-то идти. Не хочу я идти по лаве, но это. Оно и тому ясно. Вот у нас там, надо... я, там Опять что Посмотрим, у меня там вообще капля. Ладно. М -м -м, нет у нас ничего интригующего, такого интереса, что нам понадобилось бы. Он не трос, ну. Естественно, я, в принципе, это не удивлю. Так он из он вышел Это я тоже не удивлен Вообще в этой игре удивляться мне нечего, типа.. М -м если тебе попадет сколько какой-нибудь там Каусте танцевать вот перед тобой вот так делать Будем вот так флексить Я тоже не удивлюсь вот В этой игре нет ничего удивительного Совершенно Поэтому мы идем в зону А мы уже в зоне, куда нам идти Двойной спуск Дичь, дичь Голограф, голограф, вот этот голограф 8 но Он не пошел где А, ну я. Тип. Бежим, бежим бежим бежим бежим бежим бежим кто пришел не знаю вообще без разницы сейчас там убьем человека и все умрут в смысле у нас новый лидер по убийствам круто а как подняться в смысле слышь а вот все я нашел зайти точно. нам а мне туда надо? Ну, давайте, что нет. Давай-давай. Давай. Где я его возьму себе? Естественно. Я его возьму быстрее, чем кто-либо. Но мне он не нужен. И вот это возьмем. Аккулинатор возьму, шприцы возьму, ячейки возьму. Ну, парфейнк себе не нужен, я его так же себе возьму. Так, что мне надо? У меня есть ульта у меня есть ульта, так возьмем наковально а? я не знаю что она дает но что-то она дает лож нам здесь ничего не надо куда куда я вот сюда ну, логично в зону идти надо ну, так, каждые четыре наш... секунды. И... Отстанет меня. Снимать мешают. Ворвались в комнату. Убегаем отсюда. В зону. Мы обычно не добежали. Вот надо бежать быстрее. Чтобы было. Так у нас тут вот дверь от сокрытая и она не залутанная, то есть тут никого соответственно не было тут безопасно вот так без, это нам бесполезно это нам не нужно это нам легкий патрон они нам не нужны у нас нет легкого оружия течет а я вижу оранжевый токарь да он стреляет он стреляет это плохо так потому что мне нету и зачем мне э, ран... оружие такое вообще бесполезное? Ой, Взял еще дальше. Он мне не нужен. Зачем? У меня есть приклад фиолетовый. А сменчик приклад не нужен. Ну, потому что он снайперский. Где враг? За какие? Ну, допустим. Я понял. А вот там, ну, типа, мне без разницы, потому что я пойду в зону. Так вот, туда нам надо. Туда, вот вдаль. Конечно, нам в зону надо это. И куда они пошли, они там остались. Я обернусь. Так, это нам надо. Видишь? Вот этот. Это вот я возьму. Этот мне не нужно, это не нужно. Они открыли по себе огонь. А мне и так нормально. Потому что так просто. А щейка. какую тебе фигур тут так значит, Зачем? У меня нет Откуда мне меня он аркадический? Валим отсюда. Зачем у него отсюда? Сколько нас? 7 отрядов. Нас... 16 человек. На никого она не убьет, вообще плевать. Диана, ну что советуешь по духу, а я ничего не знаю. Вижу. это ловушка, сто процентов. Сейчас он сюда тоже пойдет, я сдохну, и все. А потом меня воскресят и мы займем последнее место. Так. А так. кого я тебя смотрю? Это типа крутое У него энергетическое оружие, да? Должен, меня... Мало. Где они? В зону идти. На чем сядь? Сюда. А куда? И Вообще и без и разницы. И Люся, и мы... А куда мне? Меня... Первый раз играю в жизни за Бангалор Так, я тут ускорил смен. Под зад пинок дали. Ну, что? Что? Что? Что? Да, что что а, ты хотел. У меня двенадцатый уровень, вот. А играю в Apex. Так, энергетический. На это. На золотые, на Где этих ностру? Так. где 10 патронов идем возьму винтовку шка матрешка нападу на колонию, где я там практически убил врага. Золото энергетически, это, конечно, да. А все, пацану, капец. Наркоман? Валить. Блин. Ну все, мы сдохли в зоне. Был очень напряженный момент, и мы и ушли. Вот. Ну, третье место. Вот самый полезный человек 100 тысяч урона на убийство. Вот, ну, в принципе, да. Панера краках хочу показать. Вот. Угу, панфайндер, сколько он там вообще? Ой, блин, все вальм. Ой, хуха, нет, А то я уже. Волновался. Ну а на этом мы, конечно, закончим наше видео. С вами был все я. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока.